Друзья, всем привет! С вами Геннадий Истомин и канал Добрый Гена. И сегодня мы сделаем кандилябр или обычным языком подсвечник. Подсвечник будет у нас в стиле лофта, так как будет выполняться из металлических э, стальных трубок. Э, ну и латунные тоже будут наконечники. В общем, будет настоящий такой лофт. Не будем долго тянуть резину, как говорится. Поехали! Сборку посвечника начинаем с ножки. Берем трубку полдюймовую, на нее накручиваем гайку, после чего эту трубку прикручиваем к муфте полдюйма на два дюйма. И уже после этого прикручиваем крестовину со всех сторон, она также полдюймовая. Все это с помощью газового ключа и разводного ключа. Тщательно закручиваем, затягиваем. Слава богу, металл он имеет свойства так сказать крепкие и не стоит тут неч... не нужно ничего бояться после чего берем маленькие трубочки с двух сторон с резьбой накручиваем на одну муфту обычную соединительную и она у нас будет по центру также это все стягиваем после чего также делаем боковые э, наконечники все это то же самое только там у нас угольник стоит на 90 градусов ну и это повторяется дважды В принципе можно уже считать что наш подсвечник практически готов стоит отметить что можно конечно фантазировать до бесконечности это такой универсальный материал который но ну, если вы когда-нибудь играли в лего в детстве, то это вот что-то наподобие, можно увлекаться до бесконечности. После чего уже когда весь подсвечник собран, остается только все это еще раз протянуть, проверить, чтобы это было крепко. Естественно все это обезжирить и можно приступать к покраске. Для того, чтобы удобно было передвигать подсвечник, я взял трубочку, прикрутил к нему тройник, и с помощью такого вот насадки его спокойно передвигал. Краска серая была выбрана, она быстро сохнет, баллончик аэрозольный, мне нравится как она растекается. Был покрашено все дважды, после чего уже взял три латунные муфты пол дюйма на три четверти и прикрутил их. Друзья, ну вот мы и сделали наш подсвечник, канделябр так называемый, как раньше, осталось только вставить в него свечки и зажечь, сделать романтику, мы их выбрали тоже не случайно, синюю, красную, синюю, белую, всем кому понравился подсвечник, ставьте лайки, пишите комментарии, также вы можете сделать заказ, мы вам сделаем такой подсвечник или другой, можно в сборе, можно так сказать отдельно мы с инструкцией все это делаем после чего высылаем и вы вместе с детьми либо со своими любимыми можете собрать их вместе они будут так сказать все готовы покрашены обезжирены резьба будет хорошо все крутится в общем такой вот мини конструктор сделай сам дома с любовью и радостью всем пока до скорых встреч